Opel Zafira B, 2008 год, 1.8 бензин, маркировка мотора Z18XER, пробег 112 тысяч. Заводим двигатель. Мотор прогрет. Оборот набирает хорошо. Ошибок по двигателю нету Коробка 5-ступенчатая механика. Двигатель работает ровно, без посторонних шумов. Отложений на пробке нету. Масло чистое. Антифриз чистый, без посторонних пенисов. Уровень на минимуме. Двигатель не дымит.